И всем дарова дорогие друзья, с вами я Ванёк мы с вами продолжаем проходить вторую часть Saints Row Святые с 3 стрит Короче Saints Row 2 Дальше будет, потом будет, когда я вторую часть, я, наверное, серию выложу, буду третью серию записывать Сейчас реально. вторую осен. Это, блин, прям. Ностальжи берет, что. Ностальгия. Радостная ностальгия какая-то. Детей, сами иди. Так. А у меня много авторитет, собственно, 8. Так, на Е подняться на лифте. Так. На Е войти в гараж. А у меня только опрессор. Блин. Выйти из гаража, там. Да. На еб ешкин кошкин, опуститься на лифте и так надо нам надо нам надо нам надо нам на е начать миссию детей дети сами ди... отправляюсь к месту асад не ну, будет на самом-то деле легко до туда доехать потому что я знаю ты где мог? это место засады. а если ты сори Я уже туда ездил, поэтому я знаю, ребят. Я знаю, я видел. Так, эээ, -э, Шаунди, чё там сын генерала? Вы встречались раньше? Куда мы едем. Генерал в торговом мы центре. Мы должны добраться туда рашниву. Ай, блин! Машина! Да еди ты! Да. Фигам! Ромбес! Потом будет Saints Row 3. Завтра. Да, завтра будут записывать. Я тоже специально для вас. Ребята, специально Special for you, как бы. Special for you. Ой, мне. черт чуть не проехал. Speciality for you. Ай, блин, проехал, где упал. Ну, блин, ну. Тут хотя бы выезд есть. Я очень счастлив, спасибо. Go, На Пошли, парни. убегает босс убейте босс убейте генерала Самиди. <свист> Да, блин, да у меня не осталось патрончиков, что ли. Черт! Блин, пал Бандитское убийство. Деньги есть сейчас. Не двигаться. Шаунди я не дам. Вам убить. Я не дам вам, ребята, из-за одной шаунди. Мне опять начинать всю миссию, задание вс заново, блин. Ну или из-за моей тупости. Тут хотя может и быть и из-за моей тупости на самом деле. Ай. В прошлый раз я начинал миссию эту, ну, не знаю, ну, раз 10, что ли. Раз десять я в тот раз, в прошлый, начинал эту миссию. Ну, на... ай, наверное, это именно из-за моей тупости. Наверное, это реально из-за моей, из-за того, что моей тупость очень сильно... На меня повлияла. You will once play. Наверное, это реально из-за моей тупости в прошлый раз я не сумела эту миссию выполнить, потому что, ну... Ай, блин, ребятки, вас чё-то как-то слишком много, сами дети Видите вас чё-то как-то чересчур, слишком чересчур, дофига, я бы даже сказал три 4 5 5 да, до 5 до 5 считать научился блин нифига себе какое достижение большое это до 5 считать научился Ой, еще сзади подъехали двое еще сзади подъехали Шаунди, берем. Ай, блин, хомуха, вы слушайте, меня ну задрали, блин. Шаунди убивать постоянным. Три секунд, чтобы вылечить братка, ага. Есть еще и Ронины, есть еще и братство, блин. Да блин, ну фух. черт. Не, я, честно говоря, я эту машину, эти машины никогда не буду брать. Машины детей сами. Дети. Они психанутые, чертые машины. Ай, блин! Да ёб... Я был рядом, я хотел ей помочь, но... Здесь сам день не выполнен вымертвую. Повторить с контрольной точки Enter, ага. Пойдем, парни! Спасибо, а я не понял, но шаунде. спасибо. Ой, oh, сам. Гранаты на Ж. Ну, блин, ну надо было бы изнять помощь, ребятки. Управление миссии Пауза авторитет покупки М Пауза. Это инфа, это управление. Так управление персонажем, перемещение пешком. А на В точно. Так, стоп, а на В на Shift, на Shift, на управление, вот. Настолько управления так На В М. В В В В В В В В В В. Так, говорить, говорит с командой пешком. Перезаряд. пристегнуться. Точное прицеливание на В. Нет, я, пожалуй, тут бы. ну на пробел. Нет, М, эм, тут, ну, принять, нет. Э, я хочу точно прицеливание, по... Точно прицеливание, я хочу... Так, нажмите на клавишу» или отменить с помощью escape На lkm на «ПКМ». Вот, ну окей, окей, «МПКМ» эм, точно прицеливание теперь будет. Ммм, влево, похвала вправо, одолеть аж приблизить, а, да, ну... Сейчас будет немножко понятнее, по понятнее, мне кажется, что... Не, ну, так реально понятнее. Понятнее-то, да, хотя бы... Я в мафии точно так же сделал. Это же миссия, это же уже последняя миссия, Дети Санди. А? Следите за генералом. Так. А он убежал сюда. Я знаю. Потому что я уже был тут. Я уже... Ай! Ммм, чёрт! За мной выехали! Так мне будет проще! На, не на В, а на, на, на ПКМ будет, мне проще будет! Ай-ай-ай! ай ай ай, ай, ай. Коты, котики. Когда стоят меч, пройду, буду говорить всем, о вы котики мои, котики, котики, котики, котяры. Я так обожаю эту игру, блин. Вот реально, ребят. Наверное, так оно и будет. Нет, сверху еще один остался. Так. Э, так, а где второй? А, нет, я же второго отсюда убрал. Блин. Девушки, дамы. 30 тысяч 10. Короче, денег. Так будет... Мне... Не знаю, как значит вас, но мне так будет понятней просто. Мне так будет понятнее. Мне на правую кнопку, честно говоря, на правую кнопку, когда у меня тут... Мне понятнее так. Already dead. Нет, каждый этаж будем защищать, ага? Спасибо, милицейский, ультра. Собственно, я вас ненавижу, но спасибо, несмотря на что. Спасибо, вы справитесь со своей работой, господа, полицейский. Так, сопа, где Шаунди? Шаунди, ты где?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 вас убили? Ну, да, я, собственно, сам умер. Я знаю. Let's go, boys. Давайте, пошли, парни. Опять же, начинаем заново с вами, ребятки. Не, ну, игра не лагает, игра нормально двигается. Хотя я бы не сказал, бы, что она нормально двигается на 100%, но... Да, святой, спасибо. Можешь пройти, пожалуйста, спасибо. Ай! Эх. На... Энтер. Энтер, повторить с КТ. Не, ну, были далеко go, в первый раз, ага. Были мы с вами очень далеко. Как минимум, очень далеко. Мы с вами зашли. Тогда... Ай, ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай. На... И... на... Так, а стопа, на еду как надо? Эм, я не знаю, как на еду надо. Так, на Д, на С. Так, сложить управление. Так, Настройка управления. Так, основные управления. Так. Говорить Y говорить с командой Т, пешком В. Ну так, так та та та та то та, та, та, так Идти перезарядка, пригнуться С. Нет, пригнуться надо на Ctrl. На пригнуться на левый Ctrl ПКМ захват человека на неопределенно, на дразнить пофалы, приплить одолеть, а как поесть-то, собственно? е е е е е есть Кушать, короче. Как кушать? Говорить с оружием, говорить с командой на Y, на T. Радикальное меню на Q. Ладно, попробуем так. На Q. А на Q надо? А! раунде епал вставай ты блин О, ты, а я знаю что ты тут я видел тебя я видела тебя твою сказал бы я жопу но... я видел тебя короче я видел тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, тебя. Так, два. Осталось двое тут. Я видел твои чертовы санки Теперь себя надо... Генерал убегает. 30 секунд, чтобы вылечить, братка. Следи за генералом. Так, так, блин, да... Домин твой. Мать! Бить. Шаунди, понимать? Беги, бежим сюда! Видите генерала? Короче, мы с этими детьми сами будем очень долгое время бороться. Я вам честно говорю. Да блин, ну чёрт. Опять же, блин. Ну, а чё с Шаунди случилось, что она в третьей части стала такой... Суперской... Что ли? Суперская, что ли? Шаунди сейчас была суперской. Ну, не, ну, в смысле, такой занудой, я хотел сказать. Суперской такой занудой. Как Шаунди клево говорит. Клевая Шаунди прикольная, конечно, да. Вс ⁇ Автошоу. Ой, изнять. Девушки тут бегут, убегают, потому что, ну, святые пришли. А вы, чё, охрана ничего не делает? Ребята, охранники реально ничего не делают тут. Тут просто существуют охранники и всё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убегаем, бабырма, бабыр-барбырма. Вс. <вес> <Все. вес> Сами это они словом урбанисты. В этой игре. В этой миссии что-то они. А я любитель рэпа, кстати, ребят. А у нас это все равно наш ТЦ будет. И так так. Поэтому.. Ч бы скупить тут бизнес? босс, мы. Вы... Вс пробегаем везде собираем все патрончики и 7 плюс 7 дьмо, уровень авторитета у нас Уважухи от братухи от братства от братьев а -а -а! шаунди убегаем он тебе бы только постреляться, блин. Щет. Вот ты на факе щит Ай! видимо в, в, в столько же времени как у меня закончились патроны оли я против вас ничего не имею менты но вы реально задрали не знаю кого как но <сказывает> меня сильно я сегодня пройду эту миссию пройду вывод Никогда не знаешь, что я пройду. А может быть, я пройду. Сегодня именно как раз таки. Наверное, сегодня-то и пройду. О, труп даже восставлен. Воскрес. Шаунди, шаунди, шаунди, шаунди. Сюда бежим. А меня тогда кто воскресит, если я шанусь постоянно воскрешаю? Она меня не воскресит, ребят, я вам так скажу. Ай блин, черт! Не, ну вы видели, вы видели, я был практически уже близ, короче. есть сами, сами я один не непройдено повторить с КТ. Не знаю, странно, разброс на контрольные точки очень сильно, очень-очень-очень странно. Я бы на самом деле Шаунди, если бы у меня был бы выбор, то не доверял бы ей, потому что она из второй части перекочует в третью, и в третьей она будет такой сильной независимой дамой. А черт! Много чертил там. Бандитское убийство. Немножко тут постою. Ага. Генерал убегает. За ним побежал. Последуем. За ним, Шаунди. А ага. как? Крюков у меня нету. покромсаллен нет на том смысле поменяю мне таким очень сильно нравится умрешь ай что-то есть не очень вовремя тет начал делать добивать не ну вы видели как они круто с этим с, go, с моим так скажем а Ошарамару. Ошарамару цепишь не круто разлетались а. целая колонна святых пришла мне на помощь генерал убегает Тут начнется полнейшее безрассудство, блин. Я вам серьезно говорю, лучше скипать и этот момент и... Самададала. И... Самададала. Я пуст. Шаунди, ты не воюешь особо сильно, у тебя здоровья уже мало. А Шурамару! А шураканун. А На перцовый баллончик ним надо менять. Потому что я не хочу, собственно. не на контур на контр, наверное, присесть, да? Bad choice, Bad choice. плохой выбор. Это Каурбан, <плес seven> не берем. Нас... Ай, блин, меня опять сбили, Слушайте. Сбивать вам меня нравится, а мне вас сбивать не нравится вообще. -то. И в жизни, в реальной. И в реалайф меня сбивать любят, ребята. И, и не в реалайф. Пока что это все тут. Что тут есть пока что. 30 тысяч 2. 30 тысяч 2 доллара. Бакса тридцать тысяч два. Извините, женщина, но вы нам не нужны. Ай, Шаунди, ты чё, ты где? Хорошая работа, Шаунди. Женщина, не мешайтесь, блин. Тут разборки идут вообще-то. Бич Джинирал Шаунди, бежим сюда. История нашего Шаунди знакомства. Краткая. Очень, очень, очень краткая. Очень краткая история наше знакомство с Шаунди. Хорошо, что у этих детей сам зеленая одежда, зеленая форма. Видно, что в зеленой форме... О, ще Блин, реально. Здох ты, мазапакеры. Шанди, бежим. Скрываемся. А, ah! Бум. Не, я когда тут взорвется, тогда вот и побегу уже лечить Шаунди. Давай. А! Ай, ай, а! А, блядь, я же не знал, что они сзади поедут, да? Не знал я. Реально, ребят, не знал. Пошли, парни. Девушки, без сопровождения генерала. Мы уже четвертый раз, надеюсь, ну, точнее пятый раз лично я играю. Лично я играю лично пятый раз. Это может быть уже на на камеру я третий раз играю, но в жизни я играю уже в эту миссию пятый раз. И все либо из-за лагов, либо из-за того, шаунди здесь слишком туту -ту, дура. Набитая. Не, скорее всего, это реальный шаунди, из-за того, что шаунди слишком дурно Вот, генерал убегает. Нифига Фига тебе он делен! Старый Свет за генералом. Шаунди, ты.. Блин, ты че за мной шла, что ли? все это время, да? Оказывается. Ага, какая-то, блин, верная нафиг. Не, нужен калашник. Нужен калаш. Ников. Ай, блин, сразу в бой, сразу в бой. Шаундер, я не, я не король, чтобы тебя каждый раз спасать, наверное. Я не... Не мама, чтобы спасать тебя каждый раз тебе. Oh И все. Там стреляют. А вот до сюда вот я дохожу спокойно, а вот после, после этого места уже не могу. Шаунди хваст бить, а? Девушка. Тихо. Ребятки, Иван тоже хоро. Тут хорош тут находить. Вы никто. Понятно. Ай, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Вы задолбали меня, самдицы, блин, I kill you. Да еще можно в полицейской форме некоторых убивать, потому что ну, они тоже не за нас свою. Точнее, за самди. Хоть я знаю, что он не за мир, но... но мир-то такой, как мы его видим, нету пока что. Чё взорвалось, а? Шаунди. А, он снизу там? Ну, блин, ну он всегда там снизу вообще-то. Вот еле-еле, блин, до сюда добрались, а? Охренеть. Видите, генерала. Так. А... Ч ⁇ рт. Шаунди. Дает, кстати, 132 патрончика. Ай, блин. 100... 100... Пфина. Да, ну, черт. Повторить ктс Контур. О, о, хорошо, что тут хотя бы контрольная точка. Хорошо, что контрольная точка хотя бы тут. Ай-яй-яй! Хорошо, что контрольная точка немножко поменялась сейчас. Ну и можно начать с контрольной точки, потому что, ну, контрольную точку поменяли. За что мы вам платим, блин? Сами идите. Эта игра бомбическая просто. Заебца какая крутая, но также заебца какая она нелегкая для прохождения в один вечер. Вы потратите, ну как минимум, ну, час это, ну, четыре, чтобы ее пройти, на самом-то деле. Нормально Я, блин, а я могу Я могу Я могу сесть на эту тачку И поедеть за... Генералом? Тот На, на то да могу сесть И поехать за ним На его Мини-тачке могу Догнать эту На своей Ебут Перн... Ну это карась, блин. На своей мини-лягушке, думал, можно... Ну не, ну мне нужно, лев, чтобы была и левая, и правая рука, потому что я правой рукой все в основном делаю. И... Я бы поставил тут еще одного тода, лягушку, еще одну, Round square. Я бы поставил тут реально еще одну тод, лягушку, чтобы, так скажем, для людей улегчить, улучшить, да, взять, короче, легче. Извините, ребята. Может быть, для кого-то это будет не секрет, но YouTube блокирует все всю музыку которую из игры всю игровую музыку ну поэтому я и собственно и не записываю не делаю с игровой музыкой я собственно пытался как бы делать свою музыку youtube и вообще не продвигает никаким макаром никаким боком Не, милицейский пускай с этими эм, сражаются пока что с этими.. Самиди. Ну хотя бы они еще сейчас понимают, что самиди это нифига не, не друзья, это враги, это целые самые главные расточители. Хорошо, что сейчас хотя бы полицейские об этом знают. Я бы. Не, я бы Здоровье в основном прокачивал бы у персонажа. И все. Черчилль! Так. Солдаты! Где бульдог? Короче, либо он с моего цвистаем. Да. Да, блин, да я хотел выйти только что из магазина. А вы меня заколебали, блин. Сами хер вы, блин. Или, может быть, купить этот магаз хотелось Не, Сейчас, блин. Сейчас куплю магаз я ё мою вот все тут если тут в следующий раз появится кто-нибудь часами то платите двойную цену по двойному тарифу ага я знаю что я тот чё честно говоря человек не особо честный но я как бы хочу чтобы они платили мне двойную цену ли Именно сами Ди. Именно этот... М, Именно эта группировка платила тут двойную цену. Я хочу, чтобы... Именно они платили двойную цену тут. А для святых, чтобы была скидочка. Хочу, чтобы огроменная скидочка была у меня Сто процентов. Сто процентная скидка была, прикиньте... Ребят, прикиньте, у моей группировки будет тут стопроцентная скидка, а у не у моих, короче. У сами там уронных. Ай! Блин! Я не заметил! Ну я не заметил! Ну не заметил я! Ну с контрольной точки! ага, опять же! Ну не заметил я, ребятки! Ну, не заметил я, ребят, ну, что там этот, что там проход вниз. не заметил я Монгос. Монгос. Мон монгос. Короче. Целый, настоящий монгос. Крак. Ай, блин. Всё, упал. Эх, короче, поднимаюсь на второй этаж с вами, или на третий, мне уже призраюсь, тут что. Уже, тут уже видимо, види... это звуковая видеокарта, не-не-не-не-не-не-не, она уже видимо тут сбоит, потому что у меня сейчас пошло, вы тоже это слышали? Если вы тоже это слышите, то вы, значит, не один, у кого видеокарта сбоит. Звуковуха. Звуковая. А, он на этом... Да, но мне нужны патрончики, фака, калашик. В автомат Калашкова. Мне нужны патрончики. Калашику. Кто меня ударил только что? Нам будет потом с вами доступен, ребята, бульдог этого главаря. А ради этого реально стоит постараться Немножко, как мне кажется И это будет наша база Это потом будет наша база, короче, ребят, с вами И Во-первых, это будет наша с вами, ребят, база а во-вторых, наш бульдог этот будет, блин! Нужно было встать на него, блин! Не-не-не-не-не-не, ребят, на него вставать без варека, потому что, ну, он сам тебе потом убивает сам тебя, сам собой тебя. Зара бульдог. Гарик бульдог орлам. или Каштана. Батрудиного какого-то... Ай! Бжу, бжу. Самоуправляемым пулеметом оказывается бульдог. Я забыл вам сказать, у него же пулемет сам с собой управляется. Самоуправляемый так называемый бульдог. Да, Ультр не имеет права тут хозяйничать, короче. Да и тем более, Сил Уотер и Стилпорт это города святых, вообще-то. А никаких не бан там других, как мне кажется. Ну, не знаю, но мне лишь так кажется, что Стилл Порт и Стилл это города святых, а никаких не бан блин, других. Ни детей сами, ни каких-нибудь Ой, мой год. Ай! 132. Да, блин, я хотел обернуться, блин, посмотреть, что сзади творится, но не успел. Руковую карту надо будет поменять как-то, помню. После записи. Написи на контр. Тут можно просто спокойно смотреть, спрятаться и стрелять из этого из укрытия. Можно просто тут спрятаться и стрелять было. Ну, у меня сейчас нету тут никаких патронов, блин. Да не добивать его, -э, его добивать, упал. У меня патроны закончились. Не, ну, эту повторим миссию сань, на, заново. И давайте, короче, ребята, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Saints Row 2. Пока-пока. Сейчас Control. Так, сохранить игру. На сохранение Агам. И на... Контрол, контрол, контрол, контрол, контрол, контрол. И давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Saints Row 2. Пока-пока. Покеда, ребят. Пока-пока.